нас здесь, братва. Ядерно рассветный заряд вашей крана. Это значит, что мы держим путь. Это Гэда Ты и это Садитесь поудобнее. Хватайте ништячки и погнали в дыру миров. ваших интересах. Чего закажет? Мы ну, под мы, От моего имени. Будем тут еще... Плохо, сынок. Знаешь, чего хочешь? Че поехали. Ты решил кинуться в бездну? Надеюсь, ты крепко подумал. Это твоя идея. Идти своим путем, так? Проклятие. Здесь Тюр ступил за грань, и Камень Единства его защитил. Готов? Готов. Ну, если это все, был рад знакомству. Поверь мне. ебать нихуя себе хуя Ой, как меня может тошнить без желудка да ладно, было здорово смотри башня, я знал, что тут что-то есть удивительно как спрятать то, что существует во всех мирах сразу вышвырнуть в пространство между мирами ай да тюр. Там будет Йотунхейм? Не может быть. Нельзя же пройти к вершине Мидгарда через Ванахей. Как это использовать? Предлагаю заглянуть внутрь, но будьте начеку, испытание Тюра сложнее, чем может показаться. Я заметил. Да, бедновато. Пьедестал. энергию камня происходит. Она, движется. Движется. она знает что делать камень заслужил свою службу мы выполняем заклинание тюра и что теперь не знаю брат но мы сюда добрались худшие уже позади башня запустилась и начался замес Это типа испытания миров какое-то. Ой, вас знает, господа. Ставлю на хель. <свес> <свес> Угадал. Холодильник. <свес> Этих хотя бы лупить проще. Да уж. Я так сейчас все миры посмотрю. Адская миссия. Так, что дальше? прочнее его, пацаны, где мы, Смотри, Ёп... мы снова в Мидгарде, А вот мост получилось! Башня снова на своем месте. Из путевого зала Тюра можно попасть в Йотунхейм. Как Тюр это сделал? Один заподозрил, что гиганты в тайне хранят часть первородной субстанции, из которой были созданы все миры. Камень единства должно быть тоже из нее. Тяжко же им было, раз они доверились чужаку, даже если Ух, нормальный замес. Беседник, пизда ты говоришь. Не стоит без причины беспокоить Йормунганда. Он там сидит, палит что-то. Вот любите вы, ребята, пошуметь, да? Тебе еще что-то нужно? Нет. Хорошо, что вы помирились. А. Ну да, про вас то же самое можно сказать. А. Я, наверное, немного возгордился. По-моему, так он должен был это услышать. Но все равно. Мне жаль, что я так с тобой разговаривал, Синч. Ты меня простишь? Уже простил. Я же говорю. Все улажено. Давай дальше работать, пока я <смех> не расчувствовался. Ну и ладно, катитесь. Не знаю, что мы найдем в Йоттенхейме, но надо замести следы. Вороны Одина доложат ему, что башня на месте. Нельзя позволять ему этим воспользоваться. Хорошо.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 <вот> <дево> Это. Простите. Вообще-то Один просил меня. Хотел, чтобы я сделал. <вот> Он показал его мне, и я. Да угадаю, простите. Я. Блин, никакого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 Но как нам заглянуть змею в кишки? Опять побежал! Неплохо бы сперва спросить самого мирового змея. я не знаю, что впереди, но сейчас самое время подготовить снаряжение. Как бы не пришлось со змеем хуяриться. Вот чего я не хочу, так это хуяриться с мировым змеем. Еще, блядь, с правильной стороны. Надо подойти нихуя хуй Готов. Давай, переводчик.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 Он готов позволить вам зайти в его пасть и поискать. <с> Я ж сказал, по кишкам шариться придется. Ну, поверь мне, он от этого тоже не в восторге. <с> <с> Эй, там, из Санта-Моники, если вы смотрите этот видос... Чё вы, блядь, курили?! Я ебаться не хотел. Мы сейчас полезем в кишки змею, чтобы найти чей-то глаз. Можешь остаться. Такое я не. А -а -а. Блять. Знаете, мне с маму немножко не по себе стало. Я еще в змеиные кишки не лазил. Блять. Ладно, ну царство мертвых я еще понимаю. Выдрать сердце из груди хранителя, блять, нормалды. Но, сука, забраться в кишке огромной змеюки, Нет. чтобы найти второй глаз от отрезанной говорящей головы. Что? Конечно, освещения-то нету. Заглатывает, заглатывает! Глисты, блядь! Глисты, ёбаный врут! Видно, целые нихуя фары не светят, а светятся. CDs. Снов не стоит бояться. Да я не боюсь, просто вспомнил, какие были ощущения в детстве. Ищем статуи. Ебуху, самая блевотная серия, которую я снимал. Если <Gimme câng1> <artificial historia> я опять внезапно возьму творческий отпуск, не удивляйтесь, я обрыгал микрофон и жду доставку нового. Сучка. Я думал, вонять будет хуже. А тут по запаху похоже на вересковый эль, Даже приятно. Ты сука. Нах. А, здесь вода сжётся. Это ведь вода? Или что? Ага. В основном. Желудочный сок, сука. светится. Пиздец, в змеином брюхе есть причал. Что-то они весьма жесткое долбили. Дальше что, Не тунды и не сюнды. Вода кусается. А, я понял. Ч ⁇ он только не жарал, видимо? Мимир, где один мог спрятать твой глаз? Откуда мне знать? Я же этим глазом не вижу. Мне кажется, гном дал подсказку, что это будут яйца. <encontrava> <puckered> ага, это глаз. Вставьте его мне в голову надежности будьте добры побережнее спасибо брат вот уж правда что имеем и храним Еще здесь руна пути. Отправимся куда-то. Дальше поплывем. Мы уже в следующей серии. Спасибо всем, кто смотрел. Как обычно, Луис, Пиписька. И до свидания. Адьос, братва.